Здравствуйте! В эфире школы студии Киры Соболь и время для лунных вешек или лунного гороскопа на период с 8 по 20 марта 2021 года. Что дает нам лунный календарь? Стоит ли опираться на него? Стоит ли верить его рекомендациям и делать те или иные действия в определенные лунный суд? Каждый сам выбирает для себя, во что верить, чему следовать. Но все знают, что основные праздники в разных религиях определяются именно по лунным суткам, например, Пасха, а также начало китайского Нового года, всегда связаны с первым весенним новолунием. Ранее рыбаки, охотники, садоводы, огородники всегда ориентировались на лунные сутки. Лунный календарь незаслуженно забыли и перестали жить, используя его данные. Что ждет нас в этом периоде? Конец недели связан с угодящей луной. Лучше всего с 8 по 11 марта оплачивать счета, кредиты. Если есть долги, то отдайте хотя бы небольшую часть своего долга и обязательно поблагодарите своих кредиторов. 9 марта не начинайте ничего важного, не ввязывайтесь в конфликты, они могут затянуться отнимут много сил и приведут к болезням нервной и сердечно-сосудистой системы. Сейчас важно заняться документом, пересмотреть свои договоры, что-то пересчитайте, закрывая лунный цикл, вы подводите итоги и войдете в новый период с новыми планами. В конце недели важно навести порядок в доме. Убираться на старике нужно и полезно. Вы смоете не только пыль, но с этим снимется негативное воздействие, раздражение и усталость. Но не стоит начинать генеральную уборку. Обратите внимание на свое самочувствие и здоровье свое и близких. Особенно деток малых и возрастных сродников. Могут быть плаксивость, раздражительность, капризы. Относитесь к этому спокойно, сами не давайте эго-реакции и не усиливайте общее состояние близких. Март прекрасен тем, что с ростом солнца, началом нового лунного цикла, началом масленицы, можно помечтать, пропеть свои мечты и послушать свой голос и затем прописать свои мечты в свои ежедневники или дневники мечты до желаний наполняя свою жизнь смыслом мечтой у вас появятся цели и будут пребывать силы для их исполнения В сфере здоровья март невероятная возможность поговорить по душам со всем миром близкими в этот период нужно уделить внимание себе можно заняться чем-то очень приятным можно сделать массаж ступней и рук, сделать маски для волос ног и рук в дни новолуния не перегружайте голову, не проводите никаких манипуляций в области головы. Стрижки нежелательны в этот период. Лучше сходить в салон красоты на следующей неделе. Салмы здоровья. 97, 5, 44, 111. Сфера любви. Весна – время улыбок, встреч, ожидания любви, если вы одиноки, пока без Именно в этот период, когда просыпается вся природа, каждый может встретить свою любовь. Иногда для этого достаточно оторвать взгляд от экрана телефона или гаджета и посмотреть по сторонам. Если вы любимы и любите, найдите время в суете дел и пригласите свою любимую на свидание. Сходите в кино, если есть такая возможность. Можно сделать романтический ужин дома или погулять по вечернему городу. Не забывайте говорить слова любви, проявлять заботу о своих близких. Псалмы любви 13, 82. Молитва Пресвятой Богородицы «Неувидаемый цвет» сфера денег завершите денежные вопросы если есть долги то их отдавайте прежде чем начнете покупать себе новые вещи этот период связан с масленицей и началом великого поста а также он связан с тем что солнце идет в рост а луна в старике стоит но через несколько дней луна начнет расти и в этом периоде можно завершить одни дела а затем планировать новые. И в эти дни нас ждет весеннее равноденствие. Это важный период, когда вы сможете провести важные действия, наладить свои денежные дела и значительно усилить их. Обратите внимание на расписание школы студии. В апреле пройдет денежный портал четвертины, и он будет после весеннего равноденствия. Используйте свой шанс. Псалмы ⁇ семьдесят 71. 40 55 18. Влияет на этот период руна славян есть. Ее прямое значение руна жизни. Она сама жизнь, движение соков, движение и радость существования, любовь и свет. Покровительница руны богиня жива, которая определяет естественную изменчивость и вечную подвижность бытия мира это та самая великая сила которая помогает траве расту пробивать асфальт она дает силу деревьям птицам и животным и помогает детям вставать на ноги и начинать ходить человеку она помогает ставить цели и идти к ним а также вызывает любовь желание творить создавать семьи и рожать детей так и жизнь Руна есть связана с водой. Руна есть это еще и сакральная руна вот Она обозначает легкую, очень светлую жизненную силу и стремление к движению. Руна есть показывает жизнь есть она идет как должно и заведено богами идет вперед и вверх развивается и растет не встречая препятствий собирает урожай радости и счастья все хорошо все нормально все спокойно и движется должным образом руна помогает сохранять здоровье жизненные силы и способствует хорошему сну руну есть можно использовать для намаливания воды для сохранения жизненных сил молодости и красоты а также она помогает избавляться от болезней и дурного настроения это руна выносливость и сохранении красоты и стройности своего состояния подписывайтесь на наш канал следите за новостями в социальных сетях и на официальном сайте киры соболь будьте в курсе первыми используйте информацию по максимуму на этом я с вами прощаюсь до новых встреч на вебинарах классах и кругах мастеров